В Казанском федеральном университете состоялся день открытых дверей и праздничный концерт для новоиспеченных студентов. Подробности в сюжете нашего корреспондента Роберта Хасанова. На первом курсе хотелось во все коллективы. Даже танцевать захотелось. И петь, и играть в КВН. Именно на такой ноте ведущие начали праздничный концерт для первокурсников. В программу мероприятия вошли золотые номера лучших творческих коллективов Казанского федерального университета. На сцене концертного зала «Уникс» показались самые разнообразные номера. Вокал, хореография, стендап, театр мод и даже театр теней. Помимо ярких номеров студентов на праздничном концерте с торжественной речью выступил ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Старшее поколение наших студентов дают концерт молодому поколению, передавая им эстафетную палочку. Прежде всего я хочу поприветствовать всех наших первокурсников, наше хорошее пополнение. Хочу сказать, что в этом году на первый курс Казанского федерального университета были зачислены более 12 тысяч человек из разных регионов нашей большой страны. Цель мероприятия – устроить первокурсникам экскурсию по студенческой жизни, познакомить их с департаментом по молодежной политике, студенческим клубом и штабом студенческих отрядов. Так студентам дают понять, что КФУ дает возможность первокурсникам раскрыть себя практически в любой сфере. О ярких годах студенчества первокурсникам рассказал и новоиспеченный министр по делам молодежи, выпускник Казанского государственного университета Тимур Сулейманов. Есть такое понятие, как «университетский человек». Это человек, который умеет мыслить системно, мыслить глобально. Я искренне вас поздравляю, я за вас очень рад, что вы есть теперь здесь, в Казанском университете. Вы университетские люди, прочувствуете просто это. Это еще и большая ответственность нести это большое звание. Ну и Казанский университет я поздравляю с такими классными, крутыми, первокурсниками. Помимо выступлений в середине праздничного концерта ректор Казанского Федерального университета вручил студенческие билеты, зачетные книжки и фирменные шарфы первокурсникам-призерам и победителям всероссийских школьных олимпиад и стобальникам единого государственного экзамена. Роберт Хасанов, Фарид Захитаглы, Универньюз.